Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Мы отмечаем 200-летний юбилей не просто старейшего и одного из самых значимых музеев нашей страны, мы отмечаем юбилей одного из самых ярких центров мировой культуры. Музей Кремля можно по праву назвать главной сокровищницей нашей страны хранилищем ее национальных святынь, реликвий, которые служат самим символом российской государственности и наших национальных традиций. И сегодня я поздравляю всех, всех, кто бережет это бесценное достояние. И, конечно, приветствую гостей, разделяющих сегодня с нами этот знаменательный праздник. С самого момента создания на музее Кремля возлагалась особая роль утверждать мысль о неизменной силе и могуществе нашего Отечества. Не случайно, что решения о пополнении коллекции принимались всегда высочайшими указами. Работали здесь и возглавляли музеи видные деятели российской науки, культуры, блестящие ученые, подвижники и просветители. В самые драматические годы прошлого столетия сотрудники Кремлевских музеев до конца оставались Преданными своему делу. Подчас ценой собственной жизни сохраняли национальные реликвии от уничтожения. Так же, как и наши предки свято берегли их для потомков и для Отечества. Дорогие друзья, интерес к музеям Кремля во все времена был огромным. И для миллионов людей из в самых разных уголков не только нашей страны, но и планеты в целом, именно Московский Кремль является сердцем России, воплощением ее державной мощи, культурного богатства и духовных корней. Мы отмечаем этот юбилей в одном из красивейших парадных залов Большого Кремлевского дворца Андреевском. Рядом находится зал нашей воинской Слава Георгиевский. Здесь сами стены дышат историей, напоминают о славе и великих деяниях наших соотечественников. Это наследие вызывает справедливое чувство уважения и гордости за свою страну. Убежден, что новые поколения не могут в полной мере состояться без, без огромной ответственности перед предками, перед памятью, перед историей нашего Отечества. Обращение к национальному прошлому укрепляет духовные и моральные основы нации питает ее силой и уверенностью в себе. И потому сохранение историко-культурного достояния страны, приобщение к этим ценностям молодых поколений, молодежи, в полной мере является национальной задачей. Задачей, вокруг которой должны объединяться государство, общество, представители всех конфессий, меценатских организаций. Этой благородной цели служит и ваша работа. И в свое третье столетие музеи Московского Кремля вступают как признанный центр мировой культуры, отвечающий и требованиям времени, и своей высокой просветительской миссии. Его сокровища открыты людям, а сам музей открыт для новых проектов, для самого тесного культурного обмена и международного сотрудничества. Думаю, всех нас сегодня объединяет Одно общее чувство, гордость за то, что у нашей страны есть такой бесценный памятник культуры и глубокая признательность людям, которые берегут это богатство. Поздравляю вас. Спасибо.